эзотерически можно быстро выучить английский. Спасибо за совет. Для того, чтобы выучить английский язык, используйте такой механизм. Выпишите там 10-15 слов, которые вы должны запомнить сегодня. И перед тем, как произносить какое-либо слово, отвернитесь и произнесите какую-либо абракадабру. То есть, вот держите листочек, отворачивайтесь и говорите, храми чупуха чумур. И после этого смотрите на это слово и говорите там, за color, за color, за color, за color, за color. Снова отворачивайтесь и говорите, кроме там, чеммер, чепуха, чеммер бум. После этого, за color, за color. И так вот с каждым словом вам будет достаточно сделать это два раза, утром и вечером, и вы на второй день, к своему удивлению, обратите внимание на то, что вы выучили слова. Также, когда вы учите слова, всегда делайте вот такие движения пальцами. Правой руки желательно, правой руки. Если вы устали и запоминать невозможно, начните делать то же самое на левой руке. Это очень ускоряет наше сознание, очень ускоряет и меняет позиции наших полушарий. И правая рука связана с тем, чтобы большие полушарии запускались а левая рука, чтобы оперативная память работала лучше, поэтому когда человек начинает первый раз изучать что-то он должен на левой руке делать вот такие движения, а потом когда хочет и повторяет слова правой рукой делать вот такие движения, это наверняка приведет к тому, что более легко будут запоминаться слова, надеюсь это вам будет в дальнейшем необходимо ну и будет полезно вернее.